не знаю, что мы сейчас делали. Нам посоветовали отсюда уезжать, но они, не скажу я, что супер настроены. О, oh, вау! Wow. Дедушки и бабушки, приветик! Вот там мужик стоит и дует. Все, ребята, я улетаю. Ну вообще, ребята, привет! привет. Здоров. привет. Здорово всем! Привет! привет. привет. Собрались сегодня все ребята, вы знаете, куда на Киевест съездят? Кивес это самая южная точка Америки, да? Америки да и Флориды, в частности. Я там уже был года два, наверное, три назад. И мы сегодня решили, ребята, поскольку не были, давно мы планировали, и так вышло, что у нас у всех сегодня выходной день, пятница. Пятница. Взяли машину в аренду, решили на своих не ехать, потому что нас 5 человек, и немножко неудобно на обычной легковой. Взяли вот такую, Сиена, да, это называется? Siena. Да, Тойота Сиена, довольно удобная тачка, даже у нас телек можно. Сегодня как раз идет обращение Путина, сейчас, думаем все включим. Пересаживайся, Джамик, сюда, пойдем смотреть, пока пароли, Женьке расскажем. Да, вот такие дела, едем, будем вам что-то показывать, Интересно, К сожалению, у меня сейчас нет квадрокоптера, Артем вот мне вчера говорит, надо тебе срочно его приобрести. Да, согласен, надо ее приобрести, чтобы вам показывать какие-то виды интересные, самому радоваться. Ну, а, он Киевес, табличка сколько была? 165. 165 миль. Ну, то есть ехать, в принципе, довольно немного, учитывая, что здесь очень красивые виды сейчас будут наступать. Сейчас посмотрите, очень такие вот тут мосты, а справа в влево океаны и вообще супер, больше никого нет красота, так что посмотрите, как это выглядит на Google карте, то есть прям дальше ничего, есть только, если прямо посмотреть, а по 60 до да, кетров до кубы, что ли, по прямой, или 70, что-то. есть маяк, с видно, да? Да, хороший, хороший, да. Показатель. Ну, там же это же такая достопримечательность, где все фоткаются, туда мы тоже придем сегодня. Посмотрим, сколько народа, потому что в прошлом, году, когда я там был два года назад, там даже очередь стояла, чтобы просто сфоткаться. А вот, сейчас... Тоже я может быть народ, видеть, ну там. да. Беги, mm -hmm. подходит а ну на Ну он что-то все же застеснялся привет он здесь... он что, не... не он не больно не больно нет ну, ладно, не больно. Он просто тебя а что ты ему дал в руке просто ходил вот опять а может у него камеру закрепить он сейчас полетает снимает мне <свят> вернется вот ребята вам показатель показатель отношения в америке к животным, да, вообще? Даже в парках, например, рядом с нами в парк, я насчитал 11 разновидностей птиц. Сидишь, они рядом с тобой утки гуляют. Да. Представляете, и... он опасности от человека вообще не чувствует. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Чего ты боишься? <свист> ну, в общем, ребят, едем дальше. С пеликанчиком пообщались, просто мы едем, едем. Да, довольно долго, как казалось, ехать, наверное. Ну, мы не спеша, в принципе, но... Да, около 4 часов надо время выделять, прям с утра. Мы не думали, что там будем ночевать, но сейчас уже так ездим, пока обсуждаем, может сильно переночевать. Ну что, как тебе этот пеликан? Вообще класс, да? А что это, о чем говорит, как думаешь? Что вот просто дикие животные, можно подойти, погладить, и они не чувствуют опасности. Я думаю, общество здесь так воспитано, да, Да, что и государство также да заботится о популяции каких-то видов. Но самое главное, что люди, значит, люди голову не скручивают, правильно? Да. Вот что значит. Они опасность я тебя не чувствую. Как бизоны, помнишь я был, да, с бизонами, да, гулял. Ну там ладно, национальный парк был, а здесь, конечно, просто дикая природа. Поехали. В общем остановились по завтракали или что, поужинали, не знаю, что мы сейчас делали. Все, сейчас едем дальше. вон там поели. Забыл вам снять в Инстаграм, все снимаю. Само открывается, не трожь Высажусь. Хоп. Сели. Кнопочку нажали. Кнопочку нажали, все, ребят, все просто. Ребят, ну что, мы приехали на пляж? В общем-то, что вам рассказать интересного? Ну, вот такой вот, что это такое? Тина, грязь имеется, это правда. Я, как полагаю, сюда люди приезжают прямо на целый день. У них там столы, всякие холодильники, мангалы, в принципе, здесь имеются, гамаки. Красота, правда? Ребята, он уже купается на руках, ходит на ногах. Ну что, как вода? Покажи, что ты можешь. На руках умеешь ходить, нет, хоть? Заходи так в воду. Ого, смотри. Девятиэтажка едет. Зашли в такой вагончик у них, ну как не вагончик, домик, они здесь продают напитки, ну и какие-то бутерброды. Взяли интересно, да? Что мы взяли? Взяли колу, она уже вроде отбивает, я говорю, ну айс, как, ну, зачем мне лед половина стакана, чем... Козировка. Это, это же положено. половина. И они чаржат за это 50 центов. То есть как-то за пустоту получается. То есть они, короче, когда со льдом, они тебе дают дешевле. Она берет лед, вычитает у нас и стоимость прибавляет. Мы говорим, а зачем? Почему так происходит? Ну да, у нас так дороже. Ну, короче, потому что напитка-то меньше, а сока больше. Короче, смотрите, ну, ребят. дальше. Так ставил, покажи. Так. Так, еще раз ставь. Угу. Все, ждем. Два доллара не сто пятьдесят, а триста. Все, окей. Здесь Такая дорогая бумага. Короче, ребят, 10 баксов, два часа. Все припарковали, закрыли тачку, да? Пойдемте дальше, пойдемте гулять, ребят. Не, куда? Пойдемте в магазин сначала, а потом пойдем на Point, там такая штуковина, на которой обязательно нужно сфоткаться и это подтвердит твое присутствие вообще в на Иначе ты не был здесь. Так что пойдем сфоткаемся. А еще здесь дом Хемингуэля есть. Еще какие-то штучки, типа башни там. Ну, короче, такие вот места знаковые, значимые, которые нужно посетить. Ребята, там были свои птицы, здесь другие. Оп. Как в деревне. Здесь население 25 тысяч, ребят, людей. 25 тысяч человек. То есть, в принципе, как в моем родном Ершове. Люди такие же, как я понимаю, счастливые, загорелые. Правильно? а может даже еще и лучше, потому что это что? это загнивающая Америка а у нас сверхдержава там люди конечно счастливые это сложно оценить, потому что потому что как оценить, если это не было больше нигде кроме Вершова? Мы вообще сегодня ехали думали, что мы здесь не останемся с ночевкой думали, что наверное вернемся обратно но так мы не спеша ехали сюда покушать заехали в один, во второй какой-то магазин, кафешку И вот сейчас уже время 7 а мы только с пляжа едем Сейчас заедем, пофоткаемся на всякие места, к домам к этим сходим. Ну и придется, наверное, оставаться. Ну, как придется. Мы, в общем-то, этому рады. Спешить нам некуда, мы отдыхаем. А завтра уже тогда поедем домой. Еще заедем скупаемся на пляжик. Смотрите, опять петухи здесь, просто реально как в деревне. Видите, как это все совмещено? Казалось бы, современные автомобили, какие-то дома. Но между тем, вот она, природа рядом совсем. Голуби летают, кайф, какой кайф, а? Короче, отели дорогие, поэтому люди справляются вот таким образом. Один один есть. Да, один ролик можно троем. Нормально. Здесь что? Короче, зашли сейчас в какой-то отель. Там все было занято. Нам посоветовали отсюда уезжать куда-нибудь подальше на выезд, чтобы было и подешевле, и вообще возможные места были. Потому что сегодня пятница, и приезжают, приезжают туристы. А отели, ну, прям они достаточно дорого, знаете, стоят 300 баксов в сутки. 400 баксов в сутки. Ну, ничего, мы обязательно что-нибудь найдем, вам покажем. Вот, пожалуйста, Bentley, ребята, Continental. Так они на работе уже, ребят, эти машины приели, что никакого впечатления не производят. Такие Мустанги, Hyundai, Ferrari, вот Ferrari, да, по-моему. Короче, пришли мы, наконец-то, на это место. А что двоих, все давайте сфоткнемся. А зачем по одному? А, ну хочешь одному, я не буду. Я только с вами, меня а домой тебя... Давай, следующий, давай, телефон. Давай, мой. Короче, ребят, молодец, мужик, я не знаю, но ясно, что здесь не работать. Где, где работать? Где здесь? И он просто говорит: быстрее, ребята, быстрее, быстрее, быстрее, берет каждый телефон. Следующий, следующий, потому что скоро солнце упадет. Сказал 8 минут, да, 8 минут он сказал, да? И все, и солнце упадет. Поэтому мы успели, ребята. В последний вагон буквально запрыгнули сделали фотографию. Молодец, мужичок. Как дела? Такой веселый. Всем помогает. Класс. О, вау! Вау! Вот это красавцы! Привет, привет! Дедушки и бабушки, приветик. Красавчики. Что сегодня за праздник у них? В общем, ребят, доброе утро. Мы проснулись, позавтракали с ребятами и едем. Ну, в едем. Пока еще никуда не едем. Пока только пришли, типа, в порт. Хотим здесь арендовать. То ли рыбацкую какую-то лодку, уже не уж больно сильно хочешь на рыбалку. То ли может быть просто джетский погонять на них по воде. Короче, какой-то водный транспорт. Сейчас посмотрим, что получится. Вау. Смотрите, какой автобус старинный, красивый, ход здесь. В общем, мы сейчас взяли, знаете что, мы в итоге решили, что мы на фишинг не поедем, рыбок ловить. Можно хотя бы они в 6, по-моему, сегодня отправляются, не знаю, на который, до которого часа будут, то есть мы уже ночью вернемся, поэтому решено сегодня поехать просто на джетский покататься. Водный мотоцикл стоит 150 долларов, 28 миль, да, по-моему, они сказали? 50. Да, полтора часа мы это будем преодолевать, какие-то там препятствия, останавливаться, плавать где-то там еще. Небольшая инструкция, ребят, и мы все выезжаем. Сейчас поедем. Ребят, ну что, мы выезжаем потихонечку. 28 миль, представляете, какой кайф. 28 миль и полтора часа просто мы будем гонять здесь по какому-то протоптанному маршруту. Вот там ребята все выезжают потихонечку. И вот наш экскурсовод, впереди нашей колонны едет. Кайф, правда? Короче, ехали-ехали, мы куда-то приехали, ребята. Просто на какое-то мелкое дно здесь чуть плаваем, да. кайфуем, загораем. Да, да, где, на, где? Как максимум у тебя да, сколько разгонялся? А вот, максимум да. 49. Серьезно? Опять тебя быстрее, у меня 44. Да, да, да. Короче, мы покатали. Чего у вас, как ощущение? Плоско, классный. Нормально? Да, да. Стоит оно того? Да. Конечно. Однозначно стоит. Да. Однозначно. Жень, стоит? Класс. То есть, не стоит? Класс, то есть, есть где-то час-полтора, как и обещали, ну, может, часочек мы покатались. Ну, не знаю, довольно сложно, знаете, время, дайте не засекали, то... Довольно сложно понять, сколько мы там катались, какой-то большой круг такой делали. Сколько нас всего было ваш, этих э, велосипедов, этих 11, водных? 10, по-моему. Ну, не, 10, не 15, 10. 10. 13, а а 5, 10. 10. Ну да, еще 5, они, наверное. Ну, ладно, неважно. 10. 12 где-то вот так, катеров у этих было, катамаранчиков. Но они, не скажу я, что супер настроены. Ну, они новые, да, конечно, действительно новые, но они не супер едут. Максимумы разогнались. Женя 100, разогнал 50 максимум миль в час. Это сколько, 80 км в час? Нет, 70. 80. А да, 80. 8, да. Я 49, но тоже 80. Ну, как-то не особо заметно, честно говоря. Ну, ну ладно, что, а прикольная штука, понять. Пони... Потому что это же для всех людей. Он в начале инструктаж спрашивает, кто первый раз, кто не первый раз. Ну да. Раз, да. Страшно может. А мужик раз выпал, раз. Да, да. Ехал, выпал, да, да один. С девушкой ехал, выпал. Не заблудился или не смог. Выпал, он выпал. И он ушел потом. Я спросил у друга, ага. где твои друзья, а он сказал, что. Нет, это те, которые индусы за подмост заехали. Да, да, да. А потом еще один выпал. Парень с девушкой ехал, и парень у него бам выпал на воду. Сначала ехал парень рулевой, да. потом девушка на втором этапе. Вот. Да, она решила от него решила. Да, и она, ну как не, она поворачивала, а, а он видимо да. не удержался, и, она, и он бах, улетел. Ну вот, видишь, как я за тобой Окей, дорога. ладно, поехали есть. Пойдемте покушаем. Вот такое, ребят, еще развлечение есть, видите? Он там рассказывает, едет, но это можно, здесь просто можно сгореть от жары. Хотя и в воде можно сгореть еще как, Ну хотя бы там чуть-чуть какой-то холодок есть. Короче, в общем, нормально, в принципе, нормально. А вы что вдвоем захотели? Что? Вы что вдвоем захотели с батей? Зачем? Ну так, плоти. Я забыл документ. А я думал, ты хотел с ней кататься, нет? Нет. Понял. Ты знаешь? Он документ специально дома забыл, чтобы с тобой поехать на, на катере. Ну, Вид, а что у тебя ноль на, на, на шапке? Ну, а ты, ты, что, ноль, ты же умеешь. Зеро написано. А слова не видишь буквы. Zero, zero. Смотри, ну, а выше. Ух ты, пантера, смотри. Батя так бегает, интересно. Вау, огромная какая. О, вау. Где мы вообще? Куда то приехали? Я спал. А, в общем, ехали-ехали по дороге, видим закат. И Женя говорит, надо остановиться и сделать красивый кадр. Я думаю, почему нет? Тоже давайте-давайте. что, какой-то парк закрытый? Да, парк какой-то, где тоже при везде написано было. Ну, пожалуйста, можете помочь нашему парку деньгами и так далее. Мы сейчас вот хотим подняться на вот эту железную дорогу. Она уже разбита, старая действующие но зато оттуда классный должен будет вид. И ну, как? если успеем, да? Да. Поймали момент, ребят. Солнышко падает. Класс. Старый мост какой-то. Там он разломанный, поэтому дорогу перекрыли. Вон там новая дорога. А вон там мужик в какую-то дуделку кричит. Зачем вот он сделал сейчас? Он там мужик стоит и дует. Какая-то у него какой то ракушка большая, он в ней дует. Пойдем сейчас спросим То есть такое ощущение, что кто-то какой-то Я не знаю, крупнорогатый скот Возвращается по этому сигналу Что он делает, для чего это надо Сейчас спросим Какие классные, ребят выходные у нас выдались И все с друзьями собрались Очень-очень нечасто так Получается, по-моему, первый раз даже Хотим взять все-таки автодом, ребят Я так, так, знаете, сказать мечтал неправильно Но планировал на автодоме покататься Хочу взять в аренду и вместе с друзьями на большом автодоме покататься. Смотрите, написано no Life Guard, Нету спасателей. В общем, плавание на ваш риск. Пока-пока. Все, ребята, я улетаю. Знаете, задержался я. Прилетал вроде на день рождения на свой. В итоге я где-то где больше недели я даже здесь пробыл, кажется. Да, однозначно больше недели. Почти две недели, полторы недели, где-то 10 дней. В общем. Очуметь. Все, сегодня вылетаю обратно, надо работать сразу, с места в карьер, как говорится. Сегодня уже заказы имеются, надо вылетать. Короче, ребята, я далеко не улетел, мой рейс отменили, представляете? А Меня заказы уже ждут, Ну ничего, я сейчас быстренько возьму новый рейс, либо на сегодня, либо на завтра, и буду звонить клиентам, которые меня ждут, переносить на завтра работу. Не унываем, ничего страшного, личный денек насладиться хорошей погодой, сходить на океан, провести время с друзьями. Поработать успей, ребята. Работа меня точно всегда подождет, никуда он не денется. А вот ребята. Здорово. Здорово! Привет, привет! Как вы? Нормально вообще. Нормально все? Работала. Нормально, поработал чуть. Можно отдыхать, да? Че, ну, Что, поедем? <с> Короче, ребят, приехали мы с друзьями на рыбалку. Сейчас посмотрим, как это все устроено. Мы зарезервировали вчера 4 места. Стоимость около 60 долларов человека. Рыбалка будет длиться около, не около, а совершенно точно, она будет длиться 4 часа. Заехали в магазин, набрали с тобой еды, воды, все что угодно. Приехали на парковку. Вон у нас есть такой огромный большой холодильник, льда туда накидали. Сейчас оплатим и поедем. Наверное, вот, кстати, вот это наша лодка. Видите, там удочки везде вставлены. Наверное, на ней поплывем. Короче, такой у нас холодильник, сейчас поймем, Че, какие планы, Че поймать сегодня хотим? Тунца бы хотел, тунца ловить будем. А ты, Дим, сколько, ты опытный рыбак, что ты думаешь, что получится? Я думаю, что рыба не трипер быстро не поймает. <смех> это то, что я Но реально... Через, через 4, 4 часа снайпер, с чем вернемся? Я, ред снайпер будем ловить небольшой, чем не будет с чем-нибудь чешуей, его, например, чем-то похоже. Так, так, так, так. Такой розоватый, розовый луциан. Так. Я думаю, что это все, что нас ждет сегодня. Потому что снасти вот, смотри, видишь такие удикаторы. Не можно серьезно? И бросать, и Короче, ты не ожидаешь чего-то такого прям грандиозного. Я, ну, что, я, я же говорил, что то, что грандиозное, стоит немножко других денег. Ну и да, а это, кстати, сколько стоит? Поход? 55 долларов. 55 человека. 55 на 4 часа. Еда с собой. Короче, выплываем, ребят. Выплываем частная парковка у дома. Видишь, походу, у людей здесь есть паркинг. Да, апартменты. Пожалуйста, парковочку у вас здесь. Ох, смотри, какая красивая, затонированная, да? Капитан нам сказал, что что будут небольшие волны. Вы, говорит, все хорошо к этому относитесь, ничего страшного. Так, я поднимаю джамик мы приплыли я так полагаю да сейчас будем ловить рыбу да как сказал капитан по э, громкой связи что сейчас начнется рыбалка какие у тебя ожидания ну, э, я даже не знаю первый раз поэтому первый раз да обычно знаете посмотреть. я не очень люблю рыбалку но вот такого вида рыбалка меня вполне в себе привлекает и устраивает да, да, да. пойдем вниз Пеликан быстро сообразил, там рыбу кто-то поймал, и тут как тут пеликан уже. Капитан нам сказал, что будут небольшие волны. Короче, ребят, мне как и нескольким людям стало не очень хорошо, поэтому кто-то лег на улице и смотрит на берег, далекий где-то берег, а я лег внутри, Прохлади прохладе под кондером. И прихожу в себя, таблеток никаких не дают, говорят, мы не можем это делать по закону. Поэтому приходится самому выбирать позу, которая мне будет несколько легче. Мне лежа немножко получше. Лежу. Наконец-то, наконец-то мы приплываем, ребята. Мне стало плохо, и я прилег просто, и это помогло. Дима с Женей остались вдвоем, два рыбака. Ага, <свят> джамик, то... а, а мы с джамиком, да, сильный слегли, сильный. да, джамик? <свят> да. да. нам немножко поплохие, поплохие. Как, наверное, 50% людей, половина там внутри были. <свят> <свят> <свят> осталось, осталось немного, да, <свят> живучих. Снова. О, на рыбешке, ребят. А, они сразу их, видимо, здесь чистят, да, наверное? Или они их проверяют, можно отдавать или нет, свежие или нет. Короче, разбирают, кому что. Сейчас мы с вами заберем. Вот это и еще у нас есть, да, какое-то количество? Вот они, 200 баксов. 200 баксов. Ничего больше нету, нет, ничего нету. нема. Туда, да. да. Вот, вот еще. Две одинаковые, да? Да. Короче, вот такие рыбехи, сейчас мы их зажарим и покушаем, красота короче вот такая вот штука жумят теперь есть класс супер там даже нажимать ничего не надо просто да только дыши да только дыши да класс все процесс пошел Прям вот ребята вам с самого начала Показываю по статистике Две рыбки на человека получилось у нас В нашей компании Мы с Джамиком ничего не поймали И ребята поймали по воды. Так что вот четыре рыбки сейчас уходим